Всем привет поскольку мой опрос насчет вот этой вот новой мною приобретенной колоды ответили что да интересно было бы посмотреть что это колода из себя представляет то я решила сделать сразу же не отходя от кассы прямой эфир значит я разделила всю колоду на несколько частей соответственно я отложила отдельно старшие арканы. здесь у меня земля здесь у меня воздух здесь огонь и вода я разделила все это на четыре стихии для того чтобы было интересней и ну, знаете я считаю что так более более эффективно можно изучить Значит, я бы хотела обратить внимание, вот воздух, он окрашен такой, немножко по цветам, такой сереневатый, коричневатый такой цвет у воздушной стихии, да? вот у, допустим, у земли, а такой сероватый, зеленоватый, ну, немножко другой все-таки, окантовочка такая, цвет другой, Вода, она тоже свой такой оттенок. И тут как бы не цвета, наверное, все-таки ближе, а не некие такие оттенки. Вода вот так вот выглядит. И я хотела сегодня вам рассказать о, значит, жезлах от туза до короля. Хотя здесь, в этой колоде, они называются посохи. Ну, для меня немножко непривычно. Я все-таки больше, им больше нравятся жезлы. Но это не принципиально, да? Значит, что хочу сказать здесь... Ну, во-первых, колода сама по себе, она строится, значит, на принципах таких вот... Хотя тут и пишут, первое, что пишет, что вы не волнуйтесь, вам для того, чтобы понимать эту колоду, не нужно знать там физику и математику. Тем не менее, старшие арканы фокусируются на квантовой механике и теории относительности, а младшие, они отражают проявление, проявление в физическом мире вот этих вот двух теорий, скажем так, да, и... Поэтому я э, всегда начинаю с младших арканов, и даже когда я обучаю, я начинаю с младших арканов, потому что, на мой взгляд, так гораздо удобнее. А, Все-таки младший арканы, они более, при, как бы, <пиложены> приложены к жизни, да? И вот э, эти посохи сегодня э, я вам хотела немножко рассказать. Ну, во-первых, вот обратите внимание, туз жезлов, да, ну вот, Посмотрите, как он красиво нарисован. потрясающий вообще. Это называется он фотон. В, в книжке как бы характеризуется. Да? И еще что нравится, в этой колоде каждый аркан отвечает на какой-то вопрос. Вот, например, туз. Посохов отвечает на такой вопрос, что вас сильно цепляет. Ну, обратите внимание, я не знаю. Мне кажется, что это прям вот из Монары, но зная значение туза жезлов, да, ну, замечательно, тут все это вот так вот отражено. Два вот этих вот атома вот этот взрыв энергии очень даже такой вполне себе символ. Двойка посохов здесь называется, то есть отражает формирование планеты. И она символизирует такой процесс планирования какого-то проекта или разработки идеи. Самое главное, на какой вопрос она отвечает, это какое непростое дело требует вашего времени, внимания, терпения и сил. Ну, такой разряд, да, довольно интересный. Кстати сказать, вот посохи, они все в такой коричнево-красной гамме немножко, да. Вот «Тройка посохов». посохов. А, здесь идет разговор о скоплении галактик. И она очень похожа на традиционную вейтовскую карту, но она, к ней также идет вопрос, как к любой другой. А, к карте из этой колоды называется, это, вернее, звучит этот вопрос так. «Какая мечта тебя зажигает? Какая мечта тебя зовет?» И вот ты стоишь и смотришь на эту мечту, и ты думаешь, какая же она эта мечта? Как не ее сформировать, да? Вообще, мне кажется, очень говорящая карта. Четверка посохов – это такое, называется, электрослабое взаимодействие. Мне сложно понять, почему оно так называется. Я не, не, не очень сильна вот в физике, да. Но если мы обратим внимание на вопрос, который здесь вот задается в этой карте, то за, за что пришло время благодарить то есть у тебя уже все стабильно, да, помним, у тебя полный, как говорится, набор всяких всего. тут человек изображен, это человек, да, он летит, и здесь еще один летит. И вот они в свободном таком полете между вот этими посохами и сверху вот этот вот, как сказать, атом, да, и вопрос... Это карта, за что тебе нужно благодарить. То есть у тебя настолько все хорошо, что ты не забывай вообще как бы поблагодарить. Так, пятерка посохов, это у нас, как называется так, аннигиляция частиц. Ну, я плохо представляю, опять же, это аннигиляция, это, видимо, такой распад какой-то частиц, да? И это такой, тоже такой конфликт, некая такая схватка. И вопрос, на который отвечает пятерка, это какой положительный потенциал рождается из конфликта. То есть вы знаете, вот очень интересный взгляд на пятерку. Мы привыкли ее трактовать как все-таки бойни, какая-то драка, да, конфликт интересов. А здесь вот именно какой положительный потенциал рождается из конфликта. Ведь в обычной системе да, мы не думаем об этом. То есть мы не задаем себе этот вопрос, что мы можем вынести положительного из конфликта. Вот здесь вот именно об этом идет речь. Очень интересно. Так, шестерка посохов у нас называется звезда. Так, звезда. Значит, здесь у нас получается, мы видим человека на коне. То есть, это традиционная такая, как бы карта, да. Вспоминаем Вейта. Тоже здесь, вокруг, вот все, все посохи. И вот она, эта звезда. То есть ты победитель, ты звездишь, да, и вот вопрос, который, который как бы ставит перед вами эта карта, звучит так. Извлекаете ли вы все возможное из момента вот такого вот вашего успеха беспрекословного? То есть не пропускаете ли вы чего-нибудь, когда вы вот в упоении этой славы находитесь? Действительно ли вы все извлекаете, все ценности, да? из этого момента? Очень тоже интересная подача. Семерка посохов. Это называется как бы столкновение галактик. И она отвечает на вопрос, в какую всепоглощающую битву вы вовлечены. То есть, опять же, окрас остается тот же. По вейтерской традиции. Да, но опять-таки немножко меняется посыл. Потому что, вот если, например, пятерка посохов у нас такой игривый, да, конфликт, вот здесь, то семерка посохов это у нас уже такой серьезный конфликт. И как бы вопрос в этой карте, в какую всепоглощающую битву вы вовлечены. То есть подумайте, вообще эта битва вам нужна, она для вас что-то принесет полезного. Или вы просто, как говорится, вы, знаете, ну, в раж вошли и бьетесь. Может мы, может быть, вам это совсем не нужно. То есть подумайте, ответьте себе на этот вопрос. Зачем вам эта битва и нужно ли вам быть в нее так вот сильно вовлеченным. Восьмерка посуха, в которую выпала вчера у меня при диагностике колоды, она называется сверхновая звезда. И такая вот показан такой сильный выброс энергии, огромный. И нужно, вопрос здесь отвечает, скажем так, как извлечь все возможное из этого выброса энергии? Если мы увы, то, там это скорость, это быстрота, это быстрые вести, там все такое, то здесь идет именно речь о выбросе энергии. И нужно подумать о том, как использовать опять-таки это. Все возможно использовать. То есть вопросы такие более глобальные, я бы сказала. Несмотря на то, что это младшие арканы, да, тем не менее, здесь вопросы серьезные. Девятка посохов, да, это здесь, в данной голоде, это такая зацикленность, это такой ретроград человек, да, который продолжает там жить какими-то старыми своими догмами, да. Хотя война уже закончилась и какая-то битва закончилась, но тем не менее вот это вот все происходит с этим человеком. И вопрос, на который как бы советуют ответ этой карты, да, рассмотреть, это какие ваши старые привычки пережили свою полезность. То есть... Опять же, здесь не, ну, не то, что не совсем, я бы сказала, кардинально другой вопрос ставится. Если мы в девятке жезлов в традиции, да, там у нас это закрытость, это мы там отгрозили заборчиком, это мы там ушли в себя, то здесь вот это такой вот ретроград, который вот все еще стоит на своем каком-то там, на каких-то там своих устоях, которые, может быть, уже давным-давно устарели. Вот так вот выглядит девяточка. Теперь значит десяточка посохов очень красивый такой тоже взрыв это взрыв нейтронной звезды вот здесь она немножко тоже перекликается ну очень красивая вот она тоже немножко перекликается получается что получается что этот значит взрыв произошел да и вот, это, вот этот вот взрыв нейтронной звезды этой произошел. И опять-таки получается чрезмерные обязательства. То есть вопрос, на который следует здесь, в этой карте ответить, это от каких забот вам нужно освободиться. То есть вы копили-копили это все в себе, и у вас уже идет, ну, ну, как бы, все, вы уже, не помещается вот это вот. То, что вы в себе накопили, оно уже ждет выхода. Нужно срочно от этого избавляться, иначе вот будет вот такой бадабум, как в фильме небезызвестного, известного режиссера. Вот. Так вот выглядит десятка. Дальше у нас идут старшие, ой, эти самые, придворные карты. Очень интересно. Здесь вот обратите внимание, значит, вот тут у нас такая пешечка изображена. Это у нас пажи. Вот такой вот конь, как из шахматов, как шахмат, да, это у нас рыцари. И здесь маленькая корона – это королева, а большая такая высокая корона – это... Король. Это вот символы идут из шахмат. Все эти шах... такие символы они отражаются на шахматных фигурах, когда описываются шахматные партии. Да? Вот, значит, Паш Посохов. Это у нас такое созвездие Ориона здесь. А, такая юная энергия. Ну, вот он весь такой со щитом, а, куда-то там стремится, да. И... Вот на вопрос, на который он отвечает, как бы нужно ответить, когда выпадает эта карта, это какой новый интерес зажигает вас. То есть, что вас зажигает, что у вас ведет вперед, чего вы хотите, ради чего вы вообще вот полезли на этот орион там, да, или там на какую-то такую вершину. То есть, тоже своеобразная очень трактовка. Мне очень нравится. Она совершенно открывает глаза на друг... ну, как бы по-другому на колоду, да? Так, следующий у нас а, рыцарь посохов, он у нас олицетворяет Марс. Вот у нас здесь есть даже а, указание на то, что это Марс, бог войны, и а, рыцарь, он такой уже более опытный, он уже, вот он уже, как говорится, ввязался в этот бой, да, и за что же он все-таки борется, куда он эту силу-то, фокус этот применяет. То есть нужно ответить на вопрос, как движущая энергия этой битвы, проявляется в вашей жизни. То есть за что вы боретесь? Вообще зачем вам эта борьба? Вот вы ввязались, да, вот вы тут сначала на эмоциях, да, в паже, а вот в рыцаре вы уже как бы осознанно это идете. И вот именно вот этот вопрос, как это влияет на вашу жизнь? Положительно, отрицательно, то есть насколько вам это надо? То есть опять же глобальный вопрос. Ну, моя любимая королева жирова. Посохов здесь она называется. Здесь и знак Венеры, конечно же. И она в МБК тоже соответствует Венере. Это королева посохов. Такая, как бы, мы знаем все ее характеристики, что она такая дама серьезная, она независимая, да. Сама себе на уме. Такая кошка, которая гуляет сама по себе, я бы сказала, да. И вот вопрос, который идет к этой карте в МБК, это какой смелый план вам нужно притворить в жизнь. То есть вы тут сидите такая вся, такая замечательная, обитаете в облаках, чего-то там себе намыслили, и вы должны понять, к чему эти все мысли, ведь они должны же притвориться, вы же девушка, проводящая большое количество энергии, да? вы воплощаете нематериальное в материю, и поэтому, скорее всего, вы должны понимать, для чего вам это все? Какой вы план э, предваряете в жизнь? Так, ну и как король посохов у нас. Значит, он у нас идет как Юпитер. Вот этот тут знак Юпитера, пожалуйста, внизу, слева у него. И он, этот король посохов, если мы обычно знаем, что это как бы творческая энергия, такой сильный как бы товарищ, вот его лицо вот, вот оно, его лицо, тут, может быть, просто плохо видно. Вот его глаз, нос, да. Здесь вот орел, полет фантазии, да. То есть все довольно-таки серьезно. И вопрос, который задается, или на который отвечает эта карта, не пришло ли время стать лидером. Вот на сегодня все. Я вам рассказала о младших арканах от Туза до Короля масти огня. Это жезлы. Ну, здесь они называются плоские, хотя мне жезлы привычнее. Вот такое вот получилось небольшое видео. Всем пока-пока. До новых встреч.